Обзор красивых бежевых сумок покажу сегодня. Сумчатый эксперт. Буду показывать в таком расслабленном состоянии. Торгуем оптом розницу. Приехал чуть пораньше, потому что оптовиков пока нет. День рабочий. Для всех еще пока не начался, у меня он уже идет. Очень хочется показать вам бежевые классические сумки. Они являются базовые. Начну с коллекции Пенза. Коллекции пенза всегда очень интересные модели. Всегда балуют нас большим разнообразием. Покажу вот такую темную бежевую сумку. Это шоппер. Смотрите, в каком красивом кружеве. Здесь нет длинной ручки. Кружево фактурная. Прям вот такое. Это эко-кожа. Донышко. Небольшая ручка. На задней стенке карман на молнии. Внутри, Это так как это шопер, там просто один отдел и такой, как кошелка, да, как корзинка. Стоимость этой сумочки, а, бежевое кружево, 1900 рублей. Это производство фабрики шаны город Пенза. Следующая моделька вот такая. Это молочный цвет. Вот такая лаковая вставочка бренда, прописана здесь, вырублена. Это тоже фабрика Пенза. Это же фабрика Шаннея. И стоимость этой сумки <клес> 1300 рублей. Вот такое дно. Обычная бежевая классическая сумка. Ничего страшного. Без ножек. На задней стенке карман на молнии. Две средние ручки. И есть длинная ручка. И как в предыдущей модели ручка на плечо форме шопера поэтому ничего лишнего. Кармашки, да, кармашек сейфик плюс два небольшие дополнительные. Идем дальше. Есть женщины, которые не любят большие сумки, в принципе, в принципе, либо очень хрупкие по своей конструкции, они маленькие, они очень а, хрупкие, и поэтому им просто необходимо иметь в гардеробе маленькие сумочки, потому что, когда она большую берет, она, во-первых, выглядит несуразно, это... Дюймовочка. А во-вторых, просто ну, ей не комфортно носить и ну, не хочется. Она, Может быть, она ездит на машине. Для таких девочек у нас есть вот такие небольшие сумочки. Это тоже бренд Пенза. Фабрика Шане. Молочный цвет. Вот такая небольшая малышка. Здесь из крокодила, из молочного лакового вставочка. Ручки на держателях. Держатель держится очень прочно. Смотрите, какая аккуратная работа. Материал слегка повлескивает. Чуть-чуть. И здесь есть дополнительная ручка. Большая. Сейчас покажу, что внутри. Вот такая ручка. На цепочках. Когда прицепится ручка на длинной цепочке. Красивые карабины. Это все будет визуально выглядеть очень интересно. Вообще, в этом году очень как сказать, модно, либо яркие цвета, либо совсем разбеленный, припыленный. Представляете, чонки, Я нашла футболку, которая 25 лет, даже, наверное, больше. Одела ее, думаю, блин, она самое оно. Хабе... Качество, мы когда-то жили в Казахстане, оттуда привезла эту футболку, по-моему, это еще ташкентская, фабричная. Так, идем дальше. Сейчас покажу сумки, бренд Галантея, Белоруссия. Ее, в принципе, очень многие знают, любят, носят и ищут. Но по России у нас купить их можно, но на них всегда заоблачные цены все с НДСом и транспортировкой. Транспортные расходы занимают ну, львиную долю на сегодняшний день доставки к нам сумок от производителей. У нас есть, что вам предложить. Сумки у нас недорогие. Классика, строгая, выдержанная. Смотрите, какой красивый матовый крокодил. Он молочного цвета, в отделке бежевый матовый эко-кожа, очень аккуратно отстрочена, классическая ручка. Вот здесь небольшой вырубленный краешек, который делает сумку интереснее, чем просто, нежели она была строгая. Чем она хороша, она похожа на натуральную, потому что нет ничего лишнего вообще в ней, никаких лишних деталей. И для тех, кто любит минимализм, либо строгость. Размеры всех сумочек оставлю обязательно под видео. Так, цена этой сумки крокодила 2,100. Так, следующая моделька вот такая. Она немножко побольше предыдущей. Это тоже Белоруссия, тоже фабрика Галантея. Ручки здесь, ручка шнур. Если здесь смотрите, ручка плоская. Здесь ручка шнур, она вшита вот таким образом, закреплена, прошита, продублирована. Здесь, видите, поблескивает лаковая вставка и вот этот же крокодильчик, но он здесь выполнен как небольшой декор. Основная часть сумки выполнена в спокойном бежевом, очень спокойный цвет. Внутри... Перегородка, очень плотный подклад. Качество Беларуси, девочки, знаете сами, по вещам, по трикотажным костюмам, по пальто, по всем остальным. Этому бренду, бренду более 50 лет. Здесь вынимать не буду шуметь. Здесь перегородка сейфик, кармана на задней стенке и два небольших кармашка на передней. И есть длинный ремень. По-моему, есть. Сейчас проверим. Я весьма сумок много Придется выносить. Простите. А, вот видите, хорошо, что вынула, ошиблась. Здесь длинного ремня нет. И цена этой сумки тоже 2 100. Подписывайтесь. Подписчикам скидка 10%. При заказе Девочки, очень нужны ваши комментарии под видео, что нравится, что не нравится, что хотели бы посмотреть. Мне очень важно понимать, что вам интересно для того, чтобы быть более, более целенаправленной для вашего интереса. Еще вот такая вот модель, тоже галантея. Она светло-серая, в отделке с красивым голубой, голубой, такой, знаете, между голубым и мятой, и красивым фиолетовым. Стоимость этой сумки 2,200. Это тоже галантея. Здесь так же, как и в предыдущей сумке, <coughs> перегородка, плотно очень подклад и длинный ремень. Стоимость этой сумки 2,200. Размеры напишу видео, под видео. Девочки, все наши контакты, как можно связаться, все обязательно оставляю под видео. Читайте и, пожалуйста, комментируйте. Люблю вас, ваш сумочный эксперт. Пока!